Всем привет, зрители-подписчики канала Гриффонсон, Старт так воин Веном. С вами Веном. И Гриффонсон, С вами да. Да. Короче, мы продолжаем. Прохождение. Это странное. Да, вот. это вообще, когда прохождение неудачно для меня. Прохождение да, очень странное. Я захватил полкарты. Гриффонсон с двумя провинциями с самого начала, с двумя городами. Но Скоро с одним останется. Он... Не, восстание не будет, ну да, у тебя еще один есть. Подождать. Подготовиться. Ладно, надеюсь, у тебя будет все отлично. Ну да, я как раз сейчас захочу провинцию. Ой, в город захочу. Уругов. Как раз таки. А у меня тут армия сейчас захватит хлеб какой-то для лошадей, видимо, не знаю. Хлев. Тут как раз таки на ускоренном марше. Ребята по имени Руги, которых я перехвачу и. Много гэгэ для них, короче. Да, я надеюсь, для моих холдов не будет гэгэ. им что-то больно пришлось, я смотрю. После ну, автобоев. Да. Так. А... Этих, всяких рассинхронов. Да, ресинхроны не знаю, что это за херня. Надеюсь, она исчезла. Потому что я хочу все-таки отбить битву играть этой серии. Ритинз". Так. Сейчас я посмотрю Ритинз". там. О, британцы захотели с ним торговать. Какая честь. А, они воюют с теми, с кем я тоже стал воевать. А, я, в общем, наверное, на этом закончу ход. 7500. В общем, Рим процветает. Еще осталось 11 ходов, только год. Это регионирует, наконец-таки. Угу. Так, ну ладно, колец. А, кто там еще? Кто-то еще? Так, давайте качнем немножко шанс крит успеха в любом действии. Давай успехов тебе во всем. Так. Армия в горизонте потери не боевые. Ч -ч Чего бы вдруг? Так. Только через три хода будет восстание, так что у меня есть время. Так. Армия в горизонте. Ваш войск уничтожено А это. Которые, если меня город захватили. Ладно, фиг mm. с ними. Сейчас будет минус... Я не знаю, вот, э, Смогу ли я... Напасть на армию Ругов, и потом еще успеть захватить город? Нет. У тебя сил, скорее всего, не хватит, мне кажется. Ну, тогда я захвачу просто город. Да, там потому что очень много воинов в городе сидит. Ну, я тебя призвать не буду. Нет смысла. Ты наемников возьми, наверное, скорее всего. Unlocked, почему ты почему его. Нет. А, ночная атака. Хватит. Стоп, не хватит, походу. Сейчас. А я мог взять наемников во время осады. Да, могу. Да, да. <мес микрон> <joiningions> так, тогда я, наверное, своего генерала отправлю. Своего сыря отправлю в столицу, наверное. Да, он тут не нужен. Еще его. Не дай бог, перехватит, как вдруг. Пусть он столицу сидит, правит. Так, а вот в этом Тут нужен наемник взять, всякий случай. Возьму-ка я этих ребят. Копейщиков. Еще копейщиков. Чтобы вообще всё... Ночная атака, конечно же. Да, у севов есть отличная функция ночная атака, если можно так назвать ее. Которая просто имба. В таких, в таких ситуациях. Так, ну обычный режим будет, потому что тут, тут автобой, не хочу играть в эту битву. Тяжелая победа, но фиг с ним, сын ну, там половина наемников полегло. Ты думаю разграбить или... А, ну 3000 это Зачем ты будешь грабить, я вот не понимаю, зачем? На ну, деньги так есть в принципе, да. Типа ты грабишь порт... город, потом ты его опять должен будешь заново захватывать, какой в этом пункт. Ну да, тут ты прав, конечно. Так, тогда я распущу наемников сразу же. Слишком уж много не ждут. Так, ну и тут, в принципе. Тут у одна армия осталась какая-то. Которая ну, должен разбить. Ты навряд ли, ну, я не знаю, надо ли было разводить те людей, распускать. но я думаю что я смогу их отбить. Посмотрим. Так. посмотрим. Пойвух всех отрядов. Он просто возьмет рука. наемников, скорее всего, нападет упадет на тебя целым стаком. Mm. Ну, кстати, да, может такое произойти. Поэтому, наверное, я их зря распустил. Ну, у тебя Поэтому там наемники-то ним... остались еще в, в этой позиции. Да, у меня еще мучники есть. Только могут использовать. Там у него. Они... Десьманский вообще. Возьми тогда мучников, они будут полезны. Ну, они дисманские, как раз еще и есть, могу их. Так, а -а -а. тут наконец-то у меня появился порт, я смогу торговать с кем-нибудь. Так, давайте-ка кимвры какой-то. Кимвры, кимвры. Ну, я бы не знаю, тебе советую или нет, ты же с ним воевать дальше будешь, скорее всего. Но пока что мне нужно с сестами расп расправиться. Поэтому... Смотри. Я бы пока что с ними поторгую, если будут... Да, они будут с вами торговать. Отлично. Мои первые торговые союзники. Yeah. Так, ну... Но... Ливия, давай Костелла поторгуем Да, Ливия торгуется со съебами. <свист> Офигеть Да уж... Ваш... Каситаны. вау А вы не хотите торговать, ну ладно Они со мной не хотят торговать тоже Так, Узитан, давайте-ка вы с вами Поторгуем, тоже не будете. А они со мной торгуют Масиль, давайте с вами торговать Отлично. Продажные, все, наверное, сволочи. Теперь я могу торговать со всеми. Почти. Жизнь налаживается, да? А, наверное, не знаю. У меня все отлично. У меня тоже уже все отлично становится. Новый Карфаген, давайте с вами поторгуем. Отлично. Так, Пергам, давайте-ка с вами поторгуем. И вы будете смотреть. Ой, вообще. Какие вы молодцы, ребята. Блин, ты всех моих торговых союзников. Переманил. Так. Видишь, в не я бы ты не видел их. Ну да. Спасибо. На да. Надо тебе еще долги вернуть. Да, да, вот именно. Так, карфаген, давайте с вами поторгуем. Ой, вообще, какие молодцы карфаген. Так, с кем бы еще поторговать? Арди, давайте с вами О, какая-то баба, смотрю, торговать хочется, окей Так, Афина, давайте с вами Мне просто интересно, сколько у меня доход вырос По 80 монет у тебя повышается О, хоть что-то Так, давайте монет тебе добавилось, смотрю Э, Долмат, давайте торговать, чего вы откатались? Умеренно. Давайте я вам дам денег еще. Давайте-ка я вам дам... 440 монет. Отлично. Так... И цен. давайте с вами по Вы же мои братья. Ну ладно, конечно, не братья. Братья. Мои братья-варвары. Да, у тебя германская культура другая. Так, все, у меня доход немного вырос. На 600 монет. Это же радует. Также меня остались свободные деньги, которые могу потратить. Так. А... Что мне тут по, -по культурному влиянию, интересно. Тут у меня германцы повышаются, отлично. Латинская культура повышается, тоже мне не нравится это. Ну. А что ты хотел? Ладно, построить священное дерево туда. Име... Имея соседей таких. А, ты же, да. Ну, конечно, романская культура откуда тебя возьмется. Я могу построить два священных дерева. Да, зачем? Так, мне тут нужен общественный порядок. но и, в принципе, квартал ремесленников, не знаю, стоит ли. Ладно, постройку я тут буду строить общественные здания. Так, у Фордзе построить надо усадьбу, наверное, с выпасом. М -м да, это стоит. пищи будет больше. А, или нет, стоп, стоп, стоп, стоп. Ой, могу германский полис нанимать. Так, ладно. Постройку я в столице. Вот. Ну и пока все. Можно, наверное, завершать на этом ход. Да, вс ⁇ жизнь налаживается. Отлично. Прекрасно. Прекрасная новость. Вранжестский командующий убит. Да, прекрасная новость, что все бы начинают торговать со всеми. А, нет, не надо. Но ну, не надо, но ну, не штукой. Умри. Скотт Нет, вы идите в задницу. This. This <звучатся> я торгую через тебя. Как то так, ладно, в принципе, пока что не знаю, что мне делать. Я уже сделал. Что? Что? Рояльские предлагают договор ненападения, требуют 120 золота. Целых 120 золота? Ну что, это попутали берега? Вы должны мне тысячу, как минимум. Договор ненападения просто предлагают. Дайте в жопу с своими договорами, сразу. Засуньте себе их в одно место. Я смотрю, это вообще мы обнаглели. Они уже идут к моей столице. Нам на это какие-то еще тоже мир договоры о нападения предлагают. Да пошли в задницу все. Всех вас убью. Май лорд, and... пошел в жопу твой лорд. Так, на меня нападают. Ну, тут ГГ. Че, выявили? Да, тут автобоем можно. Ого. Балдуин. Эм, а ты уверен, что автобоем можно? Да. А, показал, У меня было показано, как вот бы твои войска умерли сначала. Отпустить пленных? Или убить. Или поработить. Ладно, отпущу их. Пожалуй, деньги нужны. Я их сюда бью сейчас. Противник ранен. Ну понятное дело, блин. Взял напал на моего команду еще. Еще и думал, что выживет. Чертов раб. Так, стопы, стопы. <связать эти сутлены> а... Так, нет, стопы, стоп. -стоп, -стоп <связь> Что такое? <связь> я хочу а, да. взять наемников. Автобоем? <связь> а, там... а то там автобоем больно получается. <связь> Что за свирепые мечи? Ну-ка, подожди. Что это за войска такие интересные? А, я не могу Сверепые мечи. Сверепые бичи какие-то, ну. <связь> так. Ладно, сейчас подавьте-ка еще сначала испортим боеприпасы, там бомжи, которые вам стоят. Ладно, что атакуем тогда? Потому что я не вижу смысла тут играть битву, автобой. Да, минус конец, конечно, хреново. Ну, что поделать? Ну, не знаю, как конница может... Про... пачки, откуда у него там армия целая в кустах сидит? Возвращаемся в горы. Тулифурт. Оу-май! Oh, <laughs> В Тулифурде восстание будет. Черт, это плохо. Да, кстати, будет восстание. Так, ну-ка... Ты можешь налоги отменить? А вот так, блин. Все равно <laughs> ровно будет... Минус один, да... А, налоги я убираю, только хуже становится? Ч ⁇ за прикол? Ничего <laughs> <laughs> не нравится налоги, когда есть. <laughs> <laughs> так, попробуй, ну, но... а... Проба налоги убрать в Бурсити. Да я выбираю во всей провинции, это же одна провинция. А, кстати, да. Ну, вот именно. Да, вот. странно. Так, тогда я даже не знаю, что делать. Придется сражаться с рабами, что ли? Так. Хреново, хреново. Оу, я так смотрю, там ко мне СТП вот. С о. Через два хода приплывают. Йо, ё театр. Все налаживается. Эсты давайте может мир вечную дружбу. Блин, а какого хрена там в кустах сидел с ларми? Ты, это я тоже самый. Я так смотрю, приплюются армия эстов, на скорее на марши ко мне. Да, у меня свои эсты, имеется. Блин, я думал, что мы можем обойтись без всяких восстаний. Так, что мне говорят политики? Требуют внимания. Порты Рима захватила банда, которая пытается взять под контроль весь возстернат город. Что, Банда захватила контроль над римскими портами. Хе, банда? Мафия итальянская, что ли? Приплыла из 19-20 века, просто приехали мафиози. С Бенкой Михаилом Петрович. Так, отправить людей выгнать этих крыс из, из их нор. Подкупить их их будет несложно, подкупить. Убить Главарей, лишившись божака, эта шайка разбежится сама по себе. А равно снова потечет рекой. Ну давайте убить Главарей, наверное. Я бы туда послал бы Легион Принципов. И посмотрел бы, как они там порты бы мои захватывали. Банды. Охренеть, блин. Рим... У которого там недавно был триумф, оказывается в портах какие-то банды бандитов сидят. Офигеть. Жесть. Что происходит в этой игре? Что за бандиты? Откуда они взялись? Боже мой. Марс, помоги. Так, так у меня, кстати, пища сейчас походу опять пропадет. Что-то тут прям пища на грани постоянно у меня балансирует. Постоянно 0, плюс 1. Немножко плюс-минус. А М. что, вы ценов на провинции только? Походу, да. Кстати, там еще какие-то чуваки появились. там. Можешь с ним торговать? Нет, у него, у него где провинция? Так, а, секваны какие-то, смотрите, поиграничны. Like Отказывается торговать, мной? Да вы как смеете такое говорить? Отказываетесь торговать с Римом? Это... Значит, что я вас в черный список добавил. Скоро вам будет плохо. ГГ. ГГ Изи-каточка. Так, ну-ка, может нервы согласятся на мир? Давайте, может мир? Я не хочу атаковать вас дальше. Ну тогда ты будешь двигаться на запад и на восток. Я пока посижу, у меня там восстание рабов сейчас будет. Пока не до этого предложить. Да, я пока что этого жду. Потом в, в, в код пойдут пойду за ним. А, у него, походу вообще войск нет, потому что он готов мне дать даже 3000 золота за мир. Кто? Ну, не нерви. Так. 4000. Умеренного стало. Так, ну... Не знаю даже. Мне, золото. мне золото в принципе, нафиг не надо. Не знаю. А, хотя там атребаты у него рядышком живут, которые тоже со мной воюют. Я их буду атаковать, скорее всего. Ну ладно, идите нахер нервы. Мира за четыре э, отказывается. Ты это. Мы не будем ладно, три Согласился. О, да. так. Mm -hmm. так, так, Ну то что ясно по вот это в принципе логичным. И делать больше нечего как бы. Нужно расширяться как-то. А в О, а мы их... О, так у меня в Телепурде там гарнизон 11 отрядов полностью здесь уже восстановившийся. Ха. Ха. Так, интересно. А где у меня агент? один агент около тебя сидит. Я заберу его обратно. Так, а может мне вообще собрать новую армию? Этой армии бить его армию, а второй армией захватить города, который там еще гризон не установился. Город, который я потерял. Хм. Но это было бы нормально. Выкодно, так, ну я тогда разведу, наверное. Хотя оставить лучше. Если будет стак рабов, я боюсь, они могут захватить. То ли форт. Ну, наемники спасут. Не, я говорю развести этих наемников нахер. Я думаю. Или оставить их. Наверное, лучше она оставлю. Это всякое может быть. Еще проиграем битву, блин, без них. Короче, ладно. Конец хода. Так, военные приоритеты. Соперники набирают силы, вам нужна сбалансированная армия. Какому варианту войск следует? Набор пехот, набор конницы и корабельный верх. Конечно же, пехота. Так, хильдегарда. Уши не ранг. Полдын, точно. Военные традиции. Акчен мир. Флот разбит, гранизонный фот. Все пропало. Так, ладно, уничтожая Ругов тогда. Просто автобоем. Ну так как минимум, это, будешь, сказала, убивать этих эстов. Ну, точнее, воевать с ним траться. У тебя торговые четыре лодки будут эти военные. Они могут разфигачить минимум 4 вражеских. Так, враг свой уничтожен, отлично. Так, ну там есть, да, там по поэтому, бы я могу еще собрать армию. Ты корабли найми. Стоп, а если я нападу.. Подожди, а его 20 кораблей? Это.. Ты 20 отрядов, ты. 20 кораблей? Ну, наверное. Я просто. Вообще не по никак не. Да, да, да, правильно, будет 20 кораблей. Логично, все. Корпуса уровня 1. Ты найми каких-нибудь самые обычные корабли вообще, бомжатские. У ну, меня только, только такие есть бомжатские. Ну, пофигу вообще. Главное, чтобы были кораблики, которые на таран могут взять врага. Окей. Так, традиция. Рун. Это набор отрядов. Урон в бою вот это надо. Неодалимая орда. Так. Хитрость как полководец. Дальность перемещения по карте. Да, вот это нам Нужно будет. Далее тут нужно. Я здесь его поставить. Ну, можно, вот, блин... Может, там тупо полководца потопить, сразу будет. Да? Ну, конечно. А, ну, Кстати, да, ты прав. Ты прав. Это Рим Total War, где никто плавать не умеет. Буль-буль карасики. Сразу все идут на дно. Так, у меня еще есть 1800 монет, которые можно потратить как-то разумно или неразумно. Построить поле можно. Пища 7 будет. Плюс 3 пищи, вот это нам полезно. Построю, пожалуй, это. Так, а по, по дипломатии у нас что? Афин, давайте торговать. Не хотите? Ну, как хотите. Галеки, давайте с вами. Галейки. Ну, а Смотрите, рядом ребят, друг, но ну, торговать они со мной не хотят. Ну, конечно. Круто. Ой, цены, давайте торговать. Отличный, и с меня торгуют. А чего добился ты? Я с ценами начал торговать. Мол. <laughs> вот это да. Ты <laughs> с ними не мог, вроде, вроде не мог торговать? Я торгую с ним. Да? Да. Ладно. Македонцы не хотят мной торговать. Какие-то намни-то, давайте с вами. Мир тебе, ну конечно мир. Хрен тебе. Он тебе, так. значит, мир предложил, ты ему сказал, хрен? Нет, я... Он, типа, говорит, мир тебе, любезный друг. А, -а, -а. а мир... Он с честными словами. он не хочет. Он пошел ну, задницу. Просто он сказал, что ты такой себе друг. Гнойный. намекнул. Так, я не знаю, может мне отряды соединить? Хотя... Ну, какие у отряды... Ладно, соединю их, пожалуй. Так, слияние. Но, в принципе, ладно. Пусть так будет. О, у меня тут нормальный отряд типа, есть, у меня есть баллист. Чё тебе так баллисты нравятся? Урон рядом 180, дальность 420. Ты чё? Да, отлично. Они этих принципов в два счета разнесут. Ну, конечно. Давай попробуем. Я, Я шучу, конечно. Так, охотники ученики. Урон рядом 40. Германские юноши. Ладно, копейщиков. Братья копейщиков на найму. Два отряда. Нет, отряд только получится. А вот что я тест у меня сидят возле столицы. Это мне не нравится, абсолютно. Или нет, идут на ему отряд один. Или я не смогу. О, о, ча у Масилия а, восстание в провинции. Отличная новость. Да, я пойду. Ну, для тебя, конечно. Я пойду поживлюсь этим. Так, дипломатия я уже открывал, да? Окей, да. Конец хода. А у вас в этом персонаже есть неприсвоенный навык Хильдагарида. О, это имя. Хильдагарида. Да. Так, это древняя германская походу. Нож. Уж... Так, и че, где будут рабы сейчас? Говори на по денег карфагенты Да, точно, блядь. Где ты находишься, карфаген? Лайк, да. Ладно, я ему. денег попрошу туда. Давай, у нас тысячу, братишка. Он согласен на тысячу! Лол. Давай-ка, тысячи Карфаген. Кончился, походу. Давай-ка на 10 даешь. А нет, ты берешь ну ладно. Пошли в <laughs> На <надеюсь. Да> уж. <laughs> uh, Perhaps, право прохода требует деньги. Ты смеешь? <laughs> Иди в жопу. <laughs> У меня, кстати, слава богу, не восстание рабов, а просто восстание обычно. <laughs> О! Новый карфаген предлагает договор на падении. Да, странные чуваки Да ладно, двойными ты считаешь Тысяча братишка и ты Мы с тобой торговать... Ладно, торговать хотел сказать а, Воевать с тобой не будем Но отказываются А, это восстание, вот, которое было сейчас Оно оказывается, тут такие нормальные у них войска Ночные орхотники а... Мар Маркоманы Так, я сохранюсь Потому что может вылететь снова Угу. Лучше я сохранюсь. Наркоманы, мятежники А, да, наркоманы взбунтовались. Наркоманы. На спидах наркоманы упали на нас. Они поддались до походу. Да. Ну, они на спидах, потому что у них серебряные лучки опыт. Откуда только непонятно? Да, ну, они на спидах, поэтому они, короче, шернулись. Нашли в атаку. Так, ну у меня загрузка идет да я жду так все отлично все работает отлично. прекрасно Ну, пока работайте ты начал битву? А, нет. нет нет я думаю так. как поставить. так они там спереди спереди так а кипячки вот она вот, вот она, она. рыба моей мечты вот она О. Ну Но... он сразу конец и бежит. Ну, Но... это же ботинок. Да. А три ботинок. Ров, Роман, <свят> тупо бежит по атаку и все. <свят> да. Он мается на своем пути. <свят> <свят> Я сломаю вам все тут. <свят> <свят> чертвые. Все, он снис. Чертвые людишки, чертвые римляне. Принципа встал <сёк> я уже специально скорость замедлил думал, побежит вперед я зад видимо а у него лучники кстати блин а где ваша борода сударь германский всадники разведчики блин а сейчас обстрелять почему их ни у них бороды не у кого нет <сёк> <сёк> да я е у что ли почему у них нет бороды? Я без понятия <сёк> Или нет, они не будут стрелять? Нет, они не хотят. Ладно. Ждем тогда. Не торопимся, ребят, подходим. Так, а где у него еще, блин, отряды? Он подходит еще. Нет, это не то. Они бегут по таку. Это насрать на них. Мне главное, чтобы сп спины не, не зашли. Мы обнаружили засаду врага а нет они идут спереди просто их засада. не засада это засада сосада нашего <смеш> военачальника напали нет, Септим Верес <смеш> <Чего? смеш> ну твоего, твоего начальника зовут Септим Верес а точно так да и <смеш> Ничего. ну ловите давайте Воу. ловите о -о -о -о -о. какая там плюха была бой убить всех до единого ну плюсов тоже я бы подвел где там стоят что то? толпу? А да, да, афгана тут нужна не За знаю, зайти, хотя они ничего не сделают ты сам знаешь прекрасно да. Они убегут просто. Да. Наши, наши войска бегут с поля боя. Наши войска покидают батл, сейчас, скажем, Просто великий командующий. Блин, просто спинуем спину им. Копии летят. Красиво. пока да. мои, по-моему, еще от этого все равно себя хрена чувствует. <laughs> Не лучше. Нормально. Тоже нормально рвал нормал уже. Ну да. Блин, они там с серебряными лычками, поэтому они дерутся примерно как мой, блин, командующий. Только из-за того, что мои хорошие кидают, вот они нормально их разбавляют. Может, они сейчас опять отступят, как и русские в свое время? Может быть. Выиграют и скажут, ну все, мы, мы устали, мы пошли спать. Я, Я кажется, знаю из-за чего это было. Это было из-за того, что у них... Ты убил их всех военачальников? и типа фракция уничтожена была ну может быть может быть не знаю Типа про это некому стать был хотя это конечно тупо было бы слишком но что то они это себя хреново с вами чувствуют после того как они сбоку стреляют не нравится видимо чувачкам да конечно когда копье в задницу летит наши остались без снаряжения наши испочерпали свои боеприпасы ну, тут уже, в принципе, особо не надо. Они убегают уже. Свариваем, ребят. Свариваем пока при памяти. Я три дня не, не платили деньги, я каменщик. Я голоден. засаду врага. Засада. О, да там еще, оказывается, Трат стоит все это время. Так о чем он ну, стоял вообще-то без атаки? Странно. Ну, его конница пришла напасть. Они, видимо, не знаю, там пошли охотиться, потому что они ночные охотники. Ночные бабочки. Они домой. Куда вы? Нет. Один вас за это, не знаю. Покарает. Покарает, вальхау не пустит. Молнией. Он в задницу покарает. Тор. А Один вас за стол вальхау не пустит. Да. Как мои велевицы в задницу настреляли, так будет на них. Так их торт в задницу. Да, волны будет, фигачить. Ну все, давайте навалились, ребята. Ну все, убегите, давайте, бегите, трусы. Давайте в атаку. Так, правда, там еще осталось, остались ночные бабочки